Здравствуйте! Хочу спросить вашего совета. В прошлом году собрала семена с неизвестного мне расти цветочка. Вот это его всходы, рассада. Растение было такой кустик сантиметров до сорока высотой с вот такой формой, ну немножко неправильной формой листиков видите, уголочками какими-то. Вот. Цвел он ромашками бордовыми, желтыми, по-моему, еще и белыми. Ну, несколько растений разными цветами. Каждый своим цветом цвел. Вот. И я собрала семена, посеяла, но название не знаю. Поэтому у меня некоторые сомнения. О том, в каких условиях нужно высадить рассаду, в тень, полутень, на солнце напрямое. Как, как эти растения относятся к поливу и удобрениям. Если кто-то узнал знакомое растение, пожалуйста, напишите в комментариях название цветочка. Такие цветочки около 5 сантиметров в диаметре, с темной срединкой. О чем я хотела И... поговорить с вами. Вот, пожалуйста, вот такая у меня рассада есть. Как называется, не знаю, но думаю, что это неприхотливое растение, так как оно росло благополучно ну, при ну, таком не очень хорошем скажем уходе вот если вы знаете напишите и также у меня здесь в этом же в этой же коробочке вот всходы агератума вот немножечко вот и все о чем я хотела вас попросить до свидания до новых встреч!